Екатерина Привалова уже закончила Государственный университет управления. Благодаря безбарьерной среде вуза она смогла реализовать свою мечту и получить высшее образование по направлению подготовки, рекламы и связи с общественностью. В 11 лет у меня была тяжелая авария, но после долгого восстановительного периода я вернусь к нормальной жизни. Сейчас я работаю в компании ТОРУ. Мне очень нравится. Я ищу мероприятия, договариваюсь об их проведении, договариваюсь об поставках. С одногруппниками у меня замечательные были отношения. К моему удивлению, вот если в школе как бы все были подготовлены, что приду я, что я приду после аварии страшной, что мне нужно будет помогать и так далее, то одногруппникам... Им надо было один раз сказать, что мне, возможно, потребуется помощь при, допустим, хождении по лестнице. И совершенно к любому одногруппнику я подходила, говорила, ты можешь мне помочь? Он без вопросов давал руку и либо поднимались, либо спускались. И вообще, как я понимаю, в ГУ очень много адаптированных мест. Лифты большие, ну, в смысле, для колясок под, подойдет, а, пандусы, насколько я помню, ну и вообще очень хорошо и комфортно. Тут а, замечательный преподавательский состав, у меня не было никогда никаких поблажек, я очень им за это благодарна, и никогда мне никто не старался дать что-то полегче.